Привет всем! Хочу сегодня немножечко поболтать с вами о том, как же все-таки подбирать хорошие цвета для диджитал работ. Меня часто нахваливают по поводу подбора цветов в моих рисунках, мол, они смотрятся крайне гармонично и привлекают внимание. В общем, хочется на такие картиночки ставить лайки и подписываться. Много! Правда, очень много людей просили сделать подобный ролик с подборкой моих советов про цвета, а нету уже всех достаточно цветовой теории. Так что в этом ролике будет небольшая подборка моих советов по покрасу в Digital, которыми я пользуюсь по сей день. Важно помнить, что в искусстве нет четких правил, каждый волен делать то, что он хочет, соответственно не каждому мои советы могут подойти, а кто-то даже будет их специально нарушать. В этом нет ничего плохого. На фоне, как вы уже могли заметить, спидпейнт, шапки канала для ютуба, просто решил обновить канал, все-таки 4 месяца это не делала. Итак, присаживайтесь поудобнее берите графический планшет или бумагу, уж на чем вы там рисуете. Обязательно наливайте себе охлаждающие напитки, ведь в жару это как-никак важно, а я начинаю. Первое. Правило трех цветовых пятен и готовые палитры. Начну с того, как же я подбираю цвета. Мне чуточку повезло и у меня хороший глазомер, но никто не отменял изучение теории цвета, как бы вы не хотели это учить, но пересиливать себя надо. Вернемся к теме. Итак, самое важное. Почти везде у меня есть правило трех основных цветов. Конечно, есть исключения, где уже правило двух цветов или даже одного цвета, но мы говорим сейчас о трех цветах. Что же это значит? Это значит то, что в моих рисунках присутствует по большей части три основных цветовых пятна. М -м, все еще не до конца понятно, но ну, тогда ловите пример. Берем и влюрим любой мой рисунок. Как видите, здесь три основных пятна. Пордовый, оранжевый и голубой. Все остальные уже не так сильно бросаются в глаза и менее важны, ведь зачастую они лишь украшают основную работу делать ее более красочной и является оттенками тех трех основных цветов. Мне это правило очень помогает, это правда удобно, и так вы не запутаетесь цвета. Так что рекомендую это всем. Кстати, не бойтесь экспериментировать с цветами, без экспериментов вы не узнаете, какое ваше любимое сочетание цветов. Однажды можете просто собраться с мыслями, сесть за компьютер или телефон, и скачать кучу классных готовых палитр себе в галерею в отдельную папочку, а потом просто в любой момент, когда они станут вдохновение, заходите в эту папу или ставите палитры до тех пор, пока у вас не появится идея рисунка с той или иной цветовой палитрой, которая вам соответственно понравилась. Как совет могу еще добавить то, что можете брать палитры с работ ваших любимых художников. Лучше всего ориентироваться на работы художников с высоким скиллом. У них и палитры получше будут, чем у новичков, да и больше полезно узнаете. Дам вам немного времени на то, чтобы вы разобрали свои работы на цветовые пятна, а я пока упомяну то, что в моем инстаграме посты почти что каждый день, так что переходите туда, ссылочка в описании. Итак, продолжим. Если вы не можете подобрать нужные цвета сами или у вас нет любимых художников, у которых есть офигенные цвета на работах, то можете просто открыть первые попавшиеся сайты по поиску подбор цветов, например, мне понравился вот этот сайт. Немножко потыкаю тут палитру для вас. Кстати, вот добавлю совет, не бойтесь использовать разные цветовые палитры, рисуя в одной цветовой гамме, рано или поздно это надоест, а еще вы не будете развиваться, ну или будете это делать крайне медленно. Вот я использовала одну такую палитру для своего скетча, результат меня в целом удовлетворяет. Рисовал какую-то девочку из головы с косынкой. Кстати, как вариант, если вам очень лень, вы можете еще в гугле найти уже готовый палитры в разделе изображения, свой вкус. Пользуйтесь на здоровье. Если у вас есть Procreate и iPad, вы можете сделать вот так. Берете готовое изображение с из галереи, зажимаете и перетаскиваете его на часть готовых палитр. Валя, теперь у вас есть цветовая палитра той или иной работы. Второе. Холодные и теплые тени, а также холодный и теплый свет. Что же по поводу теней и света? В своих рисунках я делю тени и свет на два типа: холодные и теплые. Художника обычно не принято добавлять одновременно теплый свет и теплые тени. Есть два общепринятых варианта: холодные тени и теплый свет самый распространенный и теплые тени с холодным светом встречается реже. Пример сейчас на экране. Стоит помнить, что каждый вариант для определенного типа освещения. Кстати, не забывайте, что есть теплый желтый и холодный желтый, ну и так с остальными цветами, как например здесь. Также, если тени теплые, то блики на волосах тогда холодные. Ну и наоборот соответственно. Третье. Черные и серые тени. А теперь мы поговорим о серых и черных тенях. Серые тени визуально делают работу грязной. Но тут есть важное уточнение. Вы можете использовать серые и черные тени, ведь никто вам этого не запрещает. И в особых случаях это может быть даже уместно. Но я говорю о самых распространенных случаях, где это не к месту. Сделаю небольшую зарисовку с черными и серыми тенями. Но, к сожалению или к счастью, это не мой стиль, так что выглядит, ну, не очень, наверное. А вот черные тени, прям черные, иногда могут быть реально стильными круто выглядеть. Например, черные тени часто можно увидеть во всяких комиксах, татуировках и принтах на футболках. Но если вы хотите сделать красочную яркую работу, то можете, внимание, можете использовать вот эти цвета для своих теней. Они как раз у меня самые распространенные на работах. Обязательно поиграйте с эффектами наложения в вашей программе, когда будете добавлять тень. Сохраняйте и пользуйтесь на здоровье. 4. Блики на волосах. А теперь мы поговорим о бликах на рисунках, ведь это тоже важная вещь в рисовании, и у новичков часто здесь есть проблемы. Поэтому настреливушки и слушаем. Прошу, не рисуйте на волосах чисто белые блики. Пожалуйста, не нужно, белые блики могут быть только на очень светлых волосах, например, блонд, серый, белый. Да, да, именно белый, белые блики на белых волосах. Пример на экране. Что, вы не в курсе по поводу того, что не всегда яркий белый цвет уместен? Например, здесь ярко-белые волосы неуместны и просто выбиваются из общей картины, но они, блин, слишком белые, а вот этот оттенок вписывается в общую картину, потому что здесь играет роль именно освещение. Оно тут типа вечернее. Немного отвлечемся на минуту спонсора. Советую не проматывать, если вы начинающий диджитал-художник. Спонсор сегодняшнего ролика компания Gaumon, которая любезно предоставила нам на обзор планшет из бюджетной категории, а именно Гаумон S620. В базовой комплектации чехол для стилуса, шнурок для подключения с штекерами USB и micro USB. стилус, сам планшет, переходник с USB на Type-C, а также ключ и сменные наконечники для стилуса. И инструкция на разных языках. Размеры планшета 174 на 211 мм. Рабочая область 165 на 101 мм. Дизайн достаточно минималистичный. На корпусе имеются 4 кнопки, на которые можно настроить сочетание клавиш необходимое вам. Стилус ⁇ запакован в полиэтиленовый пакет. На стилусе имеются две кнопки, на которые также можно запрограммировать любое сочетание клавиш. Для хранения стилуса используется чехол из фетра, а также при надобности вы можете заменить наконечники при помощи ключа, который идет в комплекте. Планшет может подключаться как к компьютеру, так и к мобильным устройствам. Сейчас вы видите на примере работу планшета с телефоном Samsung в программе eBizPaint. На официальном сайте можно скачать драйвера для компьютера, в которых вы сможете настроить такие функции, как чувствительность, назначить сочетание кнопок на стилусе, включить некоторые дополнительные функции. Назначить сочетание кнопок на планшете и изменить рабочую область. присутствует пункт настройки, в котором вы можете изменить язык интерфейса, назначить сочетание клавиш для быстрого открытия драйверов, создать резервную копию настроек, просмотреть версию ваших драйверов, а также увидеть информацию о вашем устройстве. У данной модели есть функция степень нажатия, пример ее работы на экране. Также, если вам нужен планшет для игры в OSU, на сайте есть отдельные драйвера специально для этого. А ссылку на магазин, где вы можете ознакомиться со всем ассортиментом товаров, вы можете найти в описании. Так, о чем это я? Ага, да, продолжим. Пятое рефлексы. А вот теперь я вам расскажу такой вещи, как рефлекс. Цитирую, это оптический эффект. Отраженного света, изменение тона или увеличение силы окраски предмета, возникающие в отражении света, падающего от окружающих его предметов. Теперь вернемся к моему примеру. Представим прять красных волос: светлую кожу, черную футболку и голубое пространство за нашим объектом, чем бы оно там ни было. Каждый объект отбрасывает такое вот свечение, или как его по-простому назвать, на черную футболку. На экране мой пример. Главное не дядь эти рефлексы чересчур яркими, как вот справа, а то все сольется. В общем, слева нормальный вариант, как должно быть, а справа перебор. Хотя тут я от ткани зависит, но в этом примере самая обыкновенная тканевая футбол. Шестое. Фильтры и шум. Фильтры у меня это цветные слои поверх моих рисунков. Чаще всего такой слой у меня оранжевый с эффектом умножения с прозрачностью от 10 до 30%. В последнее время я стараюсь не добавлять для того, чтобы работы выглядели светлее. Могу порекомендовать такой интересный фильтр как шум. Смотрите как я его добавляю в Procreate. Сначала ставлю умножение слоя поверх всего рисунка, а потом просто добавляю шум. В том же сайне нет такой устроенной функции, в отличие от того же Procreate. Поэтому когда там рисовала, то скачивала в гугле скринтон с шумом и просто вставляла его из галереи на рисунок, Пользуйтесь лайфхаком. Шум добавляет вот такую вот необычную зернистость, выглядит довольно-таки неплохо и напоминает старые кадры из аниме или фильма. Можете экспериментировать и вместо шума добавлять текстуру бумаги или картона, соответственно, почему бы и нет. Конечно, этот пункт не особо относится к теме ролика, но думаю, также уместен. Седьмое. Цветной лайн, а также блюр лайна. Отдельный пункт по поводу цветного лайна. Быстро упомяную эту вещь. Вы просто красите лайн работы в оттенке темнее, чем сами цвета, типа отделяя разные объекты. Чтобы покрасить лайн в вам нужно свайпнуть слой с лайну вправо именно двумя пальцами, либо нажать на слои и самому выбрать блок альфа канала. Все, теперь вы не можете выйти за границы выбранного слоя. В и других программах есть похожая механика. Кстати, если вы не хотите красить отдельные части лайна, а хотите, чтобы он был однотонным, то лучше использовать не чисто черный цвет, а например темно-синий, темно-красный и так далее. Да, разницы не особо много, но мозг это замечает, и работа для него становится более красочной. Ну, а вот теперь я, возможно, кому-то открыла Америку по поводу блокировки слоя, ведь моя подруга рисует проклятие три года и только сейчас узнала о такой функции. Но никогда не поздно узнать что-то новое. Теперь поговорим про блюр-лайна. Наблюдайте за моими действиями внимательно. Итак, дублируем лайн, потом блокируем слой с лайном. Далее окрашиваю в темно-оранжевый, но вы можете красить любой другой, не слишком светлый и не слишком темный цвет. Также можете ставить режим умножения, но тут уже на ваше усмотрение. Теперь, если у вас есть Procreate, сделайте как я. Если у вас его нет, то в новых версиях SAI есть блюр по гауссу. Берете и тянете ползунок. Главное не переборщить, чтобы не получать все мыльным. Если же у вас нет этой функции, то берите кисть с блюром, мазюкайте этот слой. Все, теперь ваша работа смотрится чуточку мягче и более плавно. Восьмой. Тени с использованием ультрамарина. Ультрамарин это цвет между синим и фиолетовым. В третьем пункте я уже упоминала Ультрамарин. Можете перемотать обратно и посмотреть, какого он цвета точнее, если вам это сложно визуализировать. Так для чего же я это упомянула? Ну, на самом деле его крайне классно добавлять самые темные участки теней с умножением и уменьшать прозрачность слоя. Это помогает взять объект еще объемней, но главное не переборщить, а то будет выглядеть так, будто персонажи синяки на теле. 9. Румянец на щеках и блики на лице. Те, кто любит рассматривать мои работы, знают, что я почти везде добавляю румянец на щеках, пальцах, плечах, ну и других частях тела. Я сначала просто блюю красный цвет, а потом добавляю поверх полосочки. Такое часто в аниме можно увидеть. Можете также делать, но желательно не переборщить, как вот на экране я показала, что будет, собственно, если переборщить. Иногда я добавляю блик на щеке, либо возле носика, чтобы придать лицу объем. А еще это просто классно смотрится. Стало подобно добавлять приблизительно около года назад. Примеры на экране. Крайне маленький пункт получился. Больше нечего добавить. Все кратко. Десятый. Градиент на волосах и шерсти. Допустим, вот пример градиента. Мы используем два цвета, но объективно этого недостаточно. И чего-то не хватает. Теперь добавляем промежуточный цвет. По моему мнению, стало реально лучше. Это крайне незаметная деталь. Но, как по мне, она улучшает работу визуально. Подведу итоги. В целом, это были все советы. Честно, даже не знаю, что еще добавить. Вот прям уже все сказала по поводу своего покраса. Я не рисую замудренно. Мои рисунки и стиль может повторить кто угодно. Нет, это не намек срисовывать мои работы. Пожалуйста, не надо. Можете в комментариях написать свои советы. Самые годные про пролайкаю. Благодарю вас за 25 тысяч подписчиков. Меня безумно радует то, что вас в последнее время стало так много. По следующим роликом, скорее всего, будет вопрос-ответ. Подходящие вопросы уже имеются, так что новое видео уже не за горами. Вот такой вот ролик получился. Благодарю вас за просмотр, пишите отзывы по поводу моих советов и в целом ваше мнение насчет ролика. Всем пока и до новых встреч на этом канале.